Вот так, дорогие друзья и подписчики, это видеоролик про то, как уменьшать или увеличивать объект или картинку. Итак, поехали. Значит, выделяем наш объект. Вот он выделен. В списке цвет объекта мы видим, что все части нашего объекта выделены значит мы можем уменьшать или увеличивать то есть полностью когда мы выделяем у нас появляются вот по периметру такие черные квадратики и если мы зажмем левую кнопку и потянем за угол вот он увеличивается или уменьшается если мы потянем за точки которые между углами то наш объект увеличится либо уменьшится непропорционально то есть если мы тянем боковые то он увеличивается по горизонтали а если потянем сверху или снизу точку, то он увеличивается по вертикали. Нажмем отмена. Допустим, если наш объект находится среди каких-то других элементов, и чтобы нам его выделить, и чтобы нам и только его увеличить или уменьшить. То есть мы его выделяем и либо просто нажимаем группировать. И тогда нажимая любую часть нашего объекта будет выделяться все части. Тогда мы сможем уменьшать, увеличить. Второй способ уменьшить либо увеличить объект. Вот в правом нижнем окошке мы видим размеры нашего объекта h это высота, W это ширина то есть, если нам высота допустим нужна 100 миллиметров нажимаем 100 и нажимаем enter с помощью этих размеров также можно увеличить либо уменьшить непропорционально то есть если у нас замочек закрыт когда мы размер Изменяем. У нас изменяется все пропорционально. Если мы замочек откроем, то теперь при изменении размера наш объект меняется непропорционально. Еще один важный момент. Если мы еще раз нажмем левую кнопку, у нас наши квадратики превратятся в такие прозрачные. А снизу и сверху будут такие вот ромбики. То есть теперь за квадратики можно крутить, а за ромбики можно искажать вправо либо влево. опять вернуться к обычному выделению, надо еще раз нажать. Нажимаем, и получается, что чередуется. Чтобы ничего не было выделено, жмем просто в пустое место. На этом все. Спасибо за внимание.